Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlay Games. С вами я, София Мы собираемся начинать новую игру под названием uh, Сын Рима Если я не ошибаюсь uh, И я так думаю, мы не будем там особо как-то вот Давайте возьмем, выберите этот режим, если вы хорошо знакомы с боевыми Ну, я хорошо знаком с боевыми играми, я знаю, что это такое Поэтому начинаем новую игру Запускаем Так, наверное, вам нужно чуть-чуть погромче. А, хотя... Хотя должно быть нормально. Или нет? Ну, посмотрим сейчас по звуку. Попробуем оценить, как это. Я слежу. Я пытаюсь следить. Римский император. Он здесь. Боги, спасите. Он пришёл убить меня. Он здесь. Здесь! Здесь! Помогите! Помогите! вам защитить императора. Сразу видно, самодур защищает императора. Не страну там, ничего, а императора. А, почему вы бросили? Да, Райс, э, сын Рима. Так, сейчас нас будут обучать, я так думаю, в плаёвке. Она тут ä, не особо сложно. Так, стоп. А, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем громкость музыки. Как-нибудь вот так вот, наверное. Также громкость эффектов тоже где-то так. Громкость голову, голоса мы оставим посильнее. Ну, потому что не слышно, что он там. Бу -бу -бу -бу. Хоть субтитры и есть. Так, все, обучение пошло. Так. -с. Хорошо. Так, чтобы оттолкнуть врага. Хорошо, продолжаем. Дальше что? Атаковать, хорошо. Бонус восстанавливает здоровье, используя... А, -а, а, вот это вот, подождите, вот он. Чтобы казить врагов, врагов с низким здоровьем, нажмите Е. E. А Чтобы продолжить, нажмите время... Во вре... А, во время казни нажимать кнопку соответствующего цвета, прежде чем исчезнет подсветка. То есть вот он загорелся желтым, это значит правая кнопка мыши. Синим, это левая кнопка мыши. Чтобы продолжить, нажмите... Так, за правильный расчет времени атаки, награда будет больше. Чем быстрее вы атакуете после появления цвета, тем больше рейтинг и награда. Обратите внимание, что после казни вы восстановили здоровье. Я... У меня было полное вроде бы здоровье, нет? Так, ну погнали, давайте бить их. Ну, давай... Ой, тихо А на них даже не появляется Никаких значков и серии там Господин, до борца, Тихо Сейчас он меня еще бить будет тут. Вот Как я их, а? Ой Ой-ой-ой Подождите секундочку. У меня тут как-то получилось shift-tap нажать вообще. Я без понятия, как это случилось. Ну, как-то что-то... Пошло не по плану. Ну, нормально. идет процесс. Как-то это всякую... А, он сам забирается. и удержать так, по идее, со звуком у вас должно быть все в порядке. Если что, я, конечно же, прослушаю и это. выставлю на оптимальную. А! Охренел, нет? Так, ладно, нормально. Живем, а? Блин, игра вышла очень давно, но графика до сих пор как бы ничего такая. Нажмите R, чтобы заказать римлян. Шталфами! А. -а, -а. Нормально так понеслась. Так, нас Только тут обороны, сейчас. Солдат. Есть большая часть 18 региона может сражаться. В вашем распоряжении три вспомогательных отряда: скорпионы, лучники и катапульты. Мне кажется до сих пор тихо, да? Но я настрою, если вдруг что. Так. Чё... А, в линию? Прикажите своим людям. Закрыть разрыв и защищать правый фланг. Вам понадобится защищать левую сторону при помощи скорпиона. Что еще? Э -э должен быть еще какой-то... Вот это вот, значит, мне надо защищать. А, -а, -а нажмите, чтобы приблизить её. Так, по зажигателям, да? Это вот это вот. Повыше. Пошло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хорошо. И вот тут вот тоже. Давай. Тихо-тихо-тихо. Погнали. Спокойно. Тихо-тихо-тихо. Я все потратила Тихо, никто не пройдет Тихо, тихо, тихо, вот этот бежит где, где, где, где, где? Ага, вижу Все, подожгли Нормально, <звы> под контролем не зажигательные зажигательные смеси. Где? Где зажигательная <звы> смесь? Ага, вижу, вижу, вижу Опа, тихо, тихо, прорвался один Ковнюк какой не, я стараюсь и за лучниками следить. Вот, давай. Стреляй. Вот еще ползет. Тихо-тихо. Оп. Пробегают. Тихо. Бленка на пульты пошли. Ой-ой-ой. Так, все, отпускаем. Тут уже это. <таспорщик> Кто радует? Мы отбросили их. Во дворец прорвалась лишь горстка врагов. О, у вас достаточно... У вас достаточно отваги для покупки первого улучшения. Чтобы открыть меню улучшений... Ну давай улучшение, улучшение навыков. Погнали. Здоровье. Ярость. Повышение. Бой. Так, это что? Горящий орел. Так, Мария войдет в режим горячего орла после 11 идеальных ударов. О! Так, у нас что? Улучшение здоровья. Добавляет полоски здоровья дополнительной ячейки. Размер каждой ячейки здоровья. Ярость. Замедление сгорания ярости. На 3%, на 3 замедляет скорость сгорания ячейки ярости. Увеличить размер каждой ячейки ярости на 10. Увеличить число ячеек ярости до 3%. Я еще пока не научилась ничем. Бонс к опыту. Опыт сделаю, плюс один процент. Давайте, давайте опыт. Ч, нет? Я просто давно когда-то играла в это все дело. Так, подожди. Или как это делается? Я не удивлюсь, если у меня уже прокачено тут. Ладно, похеру. Работаем так. Старая-старая игра. Не помню, Помогите. какого года. Я приказываю. Император, враг прорвал оборону дворца. Меня не волнуют варвары. Меня волнует он. Я отведу вас в надежное место. Надежное? От этого демона... Не, не скрывается. вас в надежное место. Ваше покое. В покое? Нет. Нет. В сокровищницу. Сюда. Вперед. О, он еще и перекатываться сумеет. Почему дверь закрыта? Ну да, похоже, пессы у меня персы уже прокачан. Там кто-то есть. Как ну, это сбрасывать, я без понятия. Тебе открыть ее. Действительно, лучше тебе открыть ее. Больше опыта, ну ладно. Да ты охренел, нет, на это пытается меня цепануть. Да что ж вы Ну я вроде бы неплохо так парирую получается. Да ее мою на В сторон и все. А вы что стоите, стоят такие, смотрят. Да дал ему, блин, щитом по морде. Промазал. Промазал. На. Промазал, нормальный такой. Проверь, где этот толстячок наш, пухлячок. Наконец-то. А что у меня тут мышка? Кирали, Бань погорел-то. Откуда мне тут мужик? Держитесь за мной, мой император. Они могут скрываться в тени. Скорее, <связывая> блядь! <связывая> Еще и мышка тут. <связывая> так, здрасте. С тобой наверное, тоже весело будет? Враги, которые собираются нанести сильную атаку, подсвечиваются красным. А, это типа уворот от них Да прекрати ты уворачиваться, надоел Все Получай урон, на Так, это желтый Синий Синий Все Короче, у них появляется значок над головой, Сюда. и надо нажимать на Е e. Вперед. Ну, вперед вот. Вот. Такой, иди, ну давай! Быстро. Если убьют, то пускай тебя убьют, я-то это самое, я царь? Я бог? Нихера, сам не может. Ну, ну на это вот. Ну, блин. Дамоклова стал из мертвых. О, боги. Дамоклова? Дамокл, миф. Лишь люди убивают людей, император. Боги могут направлять нас, но они не вмешиваются в дела смертных. А? И какой же великий оракул вам это сказал, генерал? Мой отец. Здесь мы в безопасности. Да, здесь мы в безопасности. А, я молю богов, чтобы мы были в безопасности. О, здесь безопасно, император. Насколько это возможно? Да, слава богам. А, а ты, как твое имя, солдат? Марий, но мое имя не важно. Важна моя... История. Отец говорил, что судьбу дают боги, но путь мы выбираем сами. Ваша судьба быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась Десять лет назад. Мне кажется, все-таки очень тих, тихий голос. Подождите. Что-то как-то даже не прикольно. Сейчас я попытаюсь. Я попытаюсь. Вот так вот сейчас я сделаю попытаюсь, сейчас чуть-чуть погромче. Во-первых, я вам просто погромче сделаю. Во-вторых, я потом опять голос погромче сделаю. Отец, Марий, рад снова видеть тебя. Как я выгляжу, как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать. Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О, Александрия. Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок. Запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец. Марий. Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебе что-то беспокоит, отец? Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Что сейчас будет. Так, это, конечно, хорошо. Так, опять же таки, Тара -тара -та -та -та. игра. А, вот тут звук, господи, вот он. Давайте мы еще потише попробуем сделать. Как-нибудь вот так вот, что ли. Громкость эффектов. Конечно, они должны херачить, но не так, чтобы прям сильно. Попробую сделать вот так вот. Приготовься. Сперва заставь меня раскрыться. А в бою с врагами нужно пробить их защиту. Когда враг раскроется, нажмите, чтобы нанести ему урон. И еще. Снова. Нормально так. Избить отца деревянным. А, еще один раз пробить защиту. Вот так. Отлично, сынок. А, подождите. Я, как обычно, я же люблю, люблю уже вам это. Сейчас вот Блин, почему ты вот плывушь? Еще раз. Отлично, сынок. Теперь удар меня. Трижды. Заставь меня раскрыться. Попался. Давай заново. Ну ладно, сейчас. Бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу. Подожди, подожди, папань. А, Еще то есть я могу. Звук? Ну давай, подожди. Раз, Ударит. два. Заставь меня раскрыться. На, да, почти. Ра раз, два. Три удара. Или не в счет. Давай. Сейчас. Три раза, Мария. Три раза. Забирай. Вот так вот. Это.. Нужно это самое. Отлично, мощно. Тестуешь. Мощно щитом ударить. То есть удерживать нужно. Еще раз. Приготовься. А, три идеальных отражения. Ну давай. У тебя всего мгновение на выпад. Когда он позеленеет, тогда нужно это самое ставить. Окей, окей, тихо. Д ⁇ хай. Ага, то есть в идеальном парировании. Его прям отбрасывают. Отлично. Что у тебя с лицом происходит? Еще одно идеальное отражение. Ну давай. Теперь комбинируй движение. А, идеальные удары быстрее, чем те, которые выполня выполняются в неудачный момент. Выполните идеальную цепочку комбо. Вперед. Двигайся, Мари. И подходящего момента и бей. Заново. Я поняла. Верное движение. Верное движение в подходящий момент. Еще. Синий. Синий. Чтобы время. продолжить Заново. попытки, нажми Steed Space. А чтобы пропустить аршив. Shift. Ну подожди. Давай, иди сюда. Синий. Синий, желтый. Ладно. А почему? Вот так. Мастерские. Идеальный удар в мари войдет в режим горящего орла и будет наносить дополнительное оглушение с каждым ударом по раскрывшемуся врагу. Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Возможно, ты овладел мечом, но... Не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдёмся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Какой вид за кошка-то прям. Даю это тебе, как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время Великой Битвы, трусливые генералы бросили его. После смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. Ай, хорошо. М -м, вкусняшка. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный Центурион отомстит им за все злодейства. Септима! Варвары! а мной! Так, пошло-поехало. А, что пусть. Да-да-да-да-да. Что, что, что мне надо? Да подождите, вы я выбирал там. А? Да, ой, не то. Синяя. Синя! Отлично. Синя! То, где? <связывая> <связывая> <связывая> да, сейчас иду. Надо казнить, гада! Ладно, отрубили руку. Хорошо. Куда? Найдите свою семью. А куда они побежали то Ничего? А! Папа я, стой! Так, убили их. Нет. Нет! Нет! Я убью всех вас! Ты в порядке? Помогни тебе отцу очиститель. Я раньше сзади хотел подкраться. Посмотрите-ка на него. Ну-ка. Да на тебе, -мо. Что, про. Попей, друзья! Римское отродие. Эй! Нет. Казнить! Нельзя помиловать! Да сейчас он замахивается на меня там. Казнить? Желтый? Синий? Хорошо пошло. Синий, давай. Так нормально. Папа не держись. Зар сранец. Так, жёлтый Синий И синий вы Держимся все вы... вот они, без Привет, братаны Ах ты что, собака Вот а любят они сзади как-то подходить Я буду сражать... Он, по-моему, еще вот с разных сторон, если подходить, он тоже делает какие-то свои особые удары. Вот сранец, на! Попали, отвернулся, не хочет на это смотреть? Так тоже вот, видимо, варвары, когда к ним прорвались, вот Мари, это. Мари, нас хотят убить. Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей. Последний раз я играл очень давно, не помню уже, вот как это было. Только Что там вообще и происходит? Я. Вперед, так, раскрыть, избить. Сегодня ты умираешь. Тихо. Ай, Синий. Желтый. Синий. Нормально. А я не вижу. А! Ну, казнь рекрута прошла. Ой, ой, ой, ой, ой, подожди. Подожди, остановись. Открывай. Мысли, подожди. А, сноги. Всё. А я там размахал с мечом, и щитом, и всем чем только можно Оказывается, с ноги просто Чпойнт, и он его вскрывает Мышка вообще никак не убирается Я не знаю, вот Схера вот, ли она тут сюда там твоя судьба беги mm. типа она его спасла да получается Богиня какая-то. Зато мышка пропала. А, вот это вот, кажется, можно разбивать. Но только там ничего нету. А, нет, монстр разрушения. фига себе. Прикольно. Так, это не разбивается. Тихо, тихо, тихо. Вот тут кушенчик. Прикольно, ходишь, бьешь всякие кушинчики. Тебе за это бонусы дают. Прекрасно? В принципе, нам это не надо, да, наверное? Блин, опять ты эта мышка появился. Что ты будешь делать, блядь? Папая! Так Куда? Вон туда Вон. Мари, сюда Что? Мори Неро нет, нет, нет. Стоп, нет. Что это такое? Что это за рисунки? Так, бегу-бегу, погодьте Я пришел! Да Ты не бесишь ты меня Так, синьки, синьки. Ай-яй-яй, не так добка. Я уже козли собиралась. Вот это удар. Вроде пока нормально. О, а, хорошо. Надо сосредоточиться, чтобы правильно кнопки я нажимать Я о своих людях Ты должен найти платье В амфитеатре Приведи его на форум На форум. Мы защитим твоего отца Иди. Хорошо, а там кто? Че? А там какие-то центурионы наши пришли Три штуки Ну ладно, смотрите, я слежу за вами Защищайте Так, пошли. Мы пока полезли. То есть там, где висит синяя тряпочка, там, значит, мы можем взбираться. Так, тут люди мертвые. Так, вот это, я так понимаю, можно пробить. Оно подсвечивается с ними. Да? Вот. Так. То есть везде, где синяя, там, значит, нужно проходить, можно проходить. Так, это что? Ну, это просто, наверное, да? То есть, во всех играх есть там вот, вот такие вот отметочки, там, синие, желтые, красные. Где можем взаимодействовать со всем. Он в ага. Спасибо за подсказку, ребята. Бегу. Тоже туда бегу. Так, нам, наверное... Там что? Там, там же ведь ничего нету. Тут вроде бы никаких таких особых секретиков каких-то. Ничего такого нету, да? Что, что, вот это вот, что такое? А, нет, тут вроде бы есть какие-то предметы сбора. Но я абсолютно не помню, как они выглядят. А, чтобы нажать F. Хера себе. Кто бы мог подумать. А вот, вот за это вот бонус разрушения не дают. Опять мышка выскочила. долбаная. Не уходит. Рим принадлежит народу. Город для народа. Для народа. Ох! А чтобы подобрать Пилуму с оружейной стойки, нажмите Е. Пилумы? Бебегась, ты все это взял? Как в тебя это поместилось? Так, левый контрол прицелиться Так, нажмите, удерживайте, пока стрелки не станут, ага. Убирай лучников, подождите-ка. Тихо. Ага. Он сам переключается, это, кстати, прикольно. Мне нравится. Целиться не нужно. У меня, наверное, где-то стоит там автоприцел. Не знаю, ничего плохого в этом не вижу. <свеч> так, еще нужно, да? Набрала. Так, тихо. Чтобы включить режим ярости, нажмите Q. Это способность, действующая по области, измедляющая врагов. Ну-ка. Ага. Неплохо так-то. А, кстати, давайте вот ярость будем накапливать. Накапливать ярость. Я везде попала, если что. Да. Никера себе. Типа, за красный череп дают, я так понимаю, вот, когда над головой появляется красный череп, за это дают больше очков. Ну, приветушки. Да что ж вы мне в спину-то бьете? Да прекратите. Ну. Вздохни, да! Вновь, вновь, вновь. Сейчас. Кому ты, а? Мешаешь, мешаешь. Казнить нельзя помиловать. Вот так вот. Ракуши что такое такой хорош. Я тебе сейчас... Это было идеально парирование сейчас. Ой-ой-ой. Так, спокойно. Синенькая. Синенькая, синенькая. Идеально, в все кнопки попала? Даже несмотря на то, что это была всего лишь одна. Сюда. Погодь, а тут что? Тут ничего такого нету. Дверь так просто открыта. тут так странненько. Иду, иду, иду, иду, на их бежать. Все, все, все, бегу, бегу. Отец, Мари. Они идут, они охотятся на нас Так, давай, сейчас мы на них поохотимся Так, вот видите, синие тряпочки, как раз, они показывают нам путь Чтобы быстро метнуть пилун в бою, нажмите, ага Ага Сейчас я вас накидаю тут Вот и все мне нравится. Убейте! Идем! Плохи. <смех> Нормально так, раскидала их. Мы здесь не пройдем, Мари! Я тебя Вернись, понял! Этот мост. А, ну вот синькая жить. Так, стоп, подожди. А как? А, наверное, нужно или не нужно? Не.. А, подожди, с разбегу надо было. Забрался все-таки. Так, контрольная точка, окей. Там ничего нету? Собирать вроде бы больше ничего не надо. Я просто, я так Опусти по дороге. Восс, Марий, помоги мне. А, Креатрикс, какой-то. Песель какой-то. Собачка нарисована. Да, не Арита на меня, слышь. взаимодействуйте с, взаимодействуйте с предметами, что-то там. Ага. Тихо, подожди. Вот. Набираю. Так, сынок, продолжай. Да, капитан! Продолжаю! Форму, Марий не Ты Командир, а? А он же получается тоже это командовал людьми? Тихо-тихо-тихо. Проходи дальше. А, да сейчас я вас быстренько тут. Э, Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, -мо. Ладно, ладно.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 не вижу ни Подождите, к какой бы стороны мне посмотреть. Казали. Я начинаю атаковать, а они начинают бежать на меня. Ну, что ты? Что ты? На тебе еще разочек. Погнали. Хорошо. Я почти дотягиваю до ударов легенды. У нас мало времени. Да прекрати времени и ты мандить на меня. Отец! Вы там что-то натворили, а? а, -а, -а да. Мы уже там что-то пытались сделать, у нас ничего не получилось. Ой, у меня. А сколько мне жизни? У меня, по-моему, все нормально жить. Вот это что? У меня такое ощущение, будто какие-то вот такие вот диски я должна замечать. Что-то тут сейчас намечается, я так понимаю. Очки. Так, подождите, мне нужна хп-шечка. Хп-шечка у меня вот тут. -вот. Ага. Да вы охренели, нет? Сейчас я с вами разберусь тут. Подожди. Вот так вот. Нужна хп-шечка. Да, -мо. Так мимо сразу видно когда я промахнулся это там удар рекрута так, так. да ты надоел ну-ка так нужа хпшка давай дай мне свою жизнь я возник тебя с... Так, еще один попёрся э, не та кнопка! Не та кнопка! Зато последнюю попала Нормально Дай ё-моё! Да, ё-моё! Да, Чё-то как-то нервно Что держимся Теперь двоих казнить надо Прям двоих, да? Ох ты ж! Реально двоих? Казнь легенды! Эх, ушла у него масочка вот эта вот этот, черепочек сверху. Да, нормально, держимся. Так. Так. Ну, красиво что? О, успел отпарировать, а? Ать. Не вижу вообще ничего. А он двоих там убивал. Горье вот круто, блин, а я даже не видел, что он двоих убивал. Так, сейчас мы справимся. Так, погодь. Дай-ка я этого казню, сейчас быстренько. Избавлюсь от этого. А теперь давай. Тихо. Дай. Проби его уже. Ты да! один уже прибежал. Попробуй. Попробую. Нет! Да -мо! Казнить? Не, та та та Не так кнопка. Так кнопка. Так кнопка. Так. Стараюсь всех пробивать. А не та кнопка. Довольный. Так, отлично, погнали. Все, казнить. Да, то. Все хорошо попало. Еще. Кто-нибудь, помогите ли Я этот, блин, сидел возле трупа долго упорно, слышь? Пробитие! Вот так вот, всю семью вырезали, блин Приехал домой, вернулся Все хуже, чем я мог вообразить А что вы натворите? должен спасти Рим Спасти от Спасти От них Ублюдки! Ублюдочные варвары! Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Пролью их кровь. Я командир Виталиона из 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. Если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Ты же из второго легиона? Да. Уже нет. Добро пожаловать в четырнадцатый. Ой, сколько времени уже прошло-то? Прозаканчивать. заканчивать. А мне слушать. Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку. И сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю империи. Дом ублюдков, которые убили мою семью. И начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион, мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляю мятеж. Ага. Ну, пропускать мы, конечно, ничего не будем. Мне написано нажмите, чтобы пропустить не будем. Так, это они уже плывут, этот уже хочет Регионеры, вместе. Приготовиться к высадке. Сухая земля и горячая еда ждут нас. Марики приготовиться к причаливанию. Бараются. Нам не удастся подойти Флот будет разбит в гребезги <связь> Если там такие постройки, то как бы, ну, блин, ну, нужно логически понимать, что они могут натянуть, натянуть там цепи, веревки, еще что-нибудь. Если они хотели втихую как-то пройти, значит, их кто-то сдал? И как тебе в доспехе плавать? Он же нихрена не легкий. Он должен, по идее, ко дну пойти. Так, еще какой-то бог там. Типа, боги решили поиграть с его жизнью. У него, по идее, должно быть дохренищей силы, чтобы, блин, э, в таком доспехе держаться на поверхности. Он же тяжелый. Там еще и меч. Это же пипец. Прости, мой друг. А, меч он выбросил. Но, тем не менее, ножны. Все вот это, оно же ведь тяжелое. Так, я думаю, мы на этом моменте с вами остановимся. И продолжим уже как раз в следующий раз. Вот, вот так вот я оставим вот эту вот картинку. Все очень красиво, все очень мило. Так, я пойду как раз слушать еще заодно